Медитация Семья света. Это медитация-настройка по созданию и укреплению объединенной чакры единого поля света, окружающего и пронизывающего твоего тела. Расположись удобно, комфортно, руки открой ладонями вверх и произнеси Я, фамилия, имя, отчество. Готова получить настройку на объединенную чакру. И прошу мое Высшее Я настроить меня на объединенную чакру, если это является для меня во благо. А теперь просто иди за моим голосом. Представь, что текст идет от тебя я вдыхаю свет через центр моего сердца, открывая сердце чудесному шару света. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою горловую чакру и чакру солнечного сплетения в одно единое поле света внутри и вокруг моего тела. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою лобную и крестцовую чакру, расположенную чуть ниже пупка, внутри и вокруг моего тела. Я вдыхаю свет через центр моего сердца позволяя свету расти, объединяя мою коронную и корневую чакру в одно единое поле света внутри и вокруг моего тела. Круг моего света становится еще шире. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти объединяя мою альфа-чакру над моей головой и мою омега-чакру за моим позвоночником в одно единое поле света внутри и вокруг моего тела. Круг моего света становится еще шире, еще ярче, цвет сплошной и ровный. Я позволяю волне метатрона Резонировать между моими чакрами, позволяя мне полностью осознавать, что есть свет, единый свет. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою восьмую чакру над моей головой и мои колени в единое поле света. Я позволяю моему эмоциональному телу соединиться с моим физическим телом. И я есть единый свет. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою девятую чакру над моей головой и мои икры в единое поле света. Внутри и вокруг моего тела я позволяю своему ментальному телу соединиться с моим физическим телом. Я есть единый свет. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свету расти, объединяя мою десятую чакру над моей головой то, что под моими ступнями – в единое поле света внутри и вокруг моего тела. Я позволяю моему Высшему Я, чем я являюсь, на самом деле соединиться с моим физическим телом. Я есть единство света. Я вдыхаю свет через центр моего сердца, позволяя свет расти, объединяя мою одиннадцатую чакру над моей головой. И то, что у меня под ступни, единого поля света внутри и вокруг моего тела. Я есть единство света. Я вдыхаю свет через центр моего сердца. Позволяя свету расти, объединяя мою двенадцатую чакру высоко над моей головой и то, что у меня далеко под ступнями, в одно единое поле света, внутри и вокруг моего тела. Я позволяю источнику света стать со мной единым целым. Я есть единство света. Я вдыхаю свет через центр моего сердца. Я прошу, чтобы мой высший уровень моего духа засиял из центра моего сердца и совершенно запомнил это единое поле света. Отныне я излучаю свет. Я есть единство света, и я держу это чувство ощущение, осознаю я свет, я излучаю свет, я единое поле света, и это так. Прислушайся к своим ощущениям в теле, старайся уловить то ощущение, которое указывает на легкость, на наличие светового поля вокруг, и внутри тебя. Не стремись удерживать это ощущение. По мере прослушивания этой медитации, самостройки в течение месяца, светового поле, имеющее на разных уровнях разные вибрации, становится более устойчивым с каждым прослушиванием. Сейчас просто расслабься. И позволь интегрировать световой процесс своим мысленным принятием, слушая ощущения в теле. И это могут быть разные ощущения, могут пойти слезы или тихая радость. Просто позволь эмоциям увидеть легко и интегрировать ясный солнечный день внутри себя позволь напомнить себя и свое пространство светом. света внутри и вокруг я есть свет всего вам доброго и светлого с вами я Ольга Мира проводник света божественных энергий